Привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В сегодняшнем ролике я расскажу вам про новый девайс от компании JTEC под названием Егапод. Но перед началом обзора стоит заметить, что к нам в руки попал образец не для продажи, поэтому внешний вид коробки и ее внутренности могут отличаться от конечного варианта. Внутри нашей коробки нас встречает сам мод, инструкция и гарантийный талон, кабель микро USB и флакон для жидкости объемом 12 мл. Корпус мода выполнен из нержавеющей стали и пластика. Кнопки управления отсутствуют, поскольку напряжение на картридж подается посредством затяжки. На корпусе мода есть небольшое отверстие обдува, есть LED-индикатор, который указывает пользователю заряд аккумулятора, также есть разъем microUSB. Ну и, конечно же, стоит упомянуть про окошки, через которые можно увидеть количество оставшейся жидкости в картридже. Объем картриджа 2 мл. Крепится он при помощи двух очень мощных магнитов. Работает на несменных испарителях с сопротивлением в 1,2 ома. Заправка происходит посредством нажатия на клапан, который расположен в нижней части картриджа. Ну и самые внимательные уже поняли, что этот девайс очень сильно напоминает самые первые версии модов компании JTEC под названием EGA IO. Внутри этого крошечного мода расположился довольно большой аккумулятор на 1000 мАч, ну естественно никаких функций кроме Power в этом моде нет. К моему большому удивлению, он оказался очень вкусным, он классно передает никотин, у него очень приятная затяжка, она не супер тугая, она очень такая приятная, опять же. В него можно смело заправлять как жидкости на солевом никотине, так и жидкости с обычным никотином. Соотношение этой жидкости должно быть примерно 60 на 40, 50 на 50 в сторону глицерина. Его можно смело посоветовать человеку, который только начинает парить, либо же человеку, который уже очень давно парит и хочет найти себе маленький компактный девайс, в который он может заправлять солевые жидкости. Ну и еще одним приятным моментом является то, что он вообще не плюется и вкуса гарика я не чувствую, хотя на нем паровозил довольно долго. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.